Добрый день дорогие друзья и в этом видео я хочу с вами поделиться информацией о том, как перезимовала озимина в грунте. Я ее в прошлом году посадил в открытый грунт, в было осенью и на зиму я его утеплил. Видео об этом, как я это делал, я оставлю ссылку в описании и в подсказках также будет ссылка на это видео. И вот я хочу с вами поделиться информацией о том, что она перезимовала. Вот так она выглядит сейчас. Подмерзла только вот верхняя часть немножечко, почки здесь не проснулись. Но нижние почки живые, и вот из нижних почек пошли первые веточки. Вот так это выглядит. Поэтому, и какие можно сделать такие небольшие промежуточные выводы о первом годе зимовки, что павловане в принципе способны перезимовать под укрытием, без укрытия я не оставлял. Саженцы, у меня есть опыт прошлого, позапрошлого года, я оставил э, саженцы озимины, но я оставил их просто в горшочках на земле. Они меня не перезимовали, замерзли. Также гингобиоба. А что касается в грунте, именно в земле и под укрытием, то она спокойно зимует. И в принципе, э, я считаю, что ее можно высаживать у нас. Единственное, что вот надо укрывать, может быть первые 2-3 года потребуется укрытие. А дальше будем смотреть, наблюдать и выращивать это прекрасное дерево зимина. Если вы о нем еще не знаете, рекомендую вам посмотреть в интернете побольше информации об этом дереве. Ну что ж, на этом все. Сейчас я вставлю в видео небольшой обзор вот этой зимины поближе, второй зимины, который я посадил рядом с ней. Вот она в траве, вот так вот здесь вот спокойно растет и развивается. Вот на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Пока!